Почему Кадыров ходит на официальных мероприятиях, в спортивной одежде, кроссовках, кепке и выглядит как быдлан колхозный? Почему выглядит как? А он в смысле не, не быдлан что ли колхозный? Он интеллигент? Тумсо, почему ты говоришь, что спортсмены должны геройствовать и выступать против власти? Мингуш Муахит, я думаю, что Всевышний Аллах не дал победу ичкерицам по причине их грехов и заблуждений. Несомненно, среди них были те, кто был искренен, однако искренности недостаточно. Нужно еще быть на пути аглюс сунна. Ну, невозможно здесь поспорить, в целом, конечно, поражения имеют причину в самих нас, прежде всего. Мы хорошо все помним историю осады при Абу-Бакре, первом праведном халифе мусульман, и ближайшем сподвижнике и друге пророка, мир ему Аллаха, когда будет доволен Аллах абу Бакрам. И он когда отправил два войска, они, они осаждали то ли персов, то ли византийцев, я сейчас не помню кого-то, и у них не получалось взять эту крепость, очень долго уже длилась осада, и боевой дух уже ослабевал. Мусульмане испытывали трудности, голод, ну, в общем, не так легко месяцами находиться на войне, тем более в тот период. И они написали письмо Абу-Бакру, в котором жаловались на свое положение. На что Абу-Бакр написал им в ответ свое знаменитое письмо, знаменитые слова. Он сказал, что причина ваших поражений в ваших грехах. Работайте над своими грехами, а я укреплю вас мечом Аллаха. И отправил к ним на подмогу Халяда бен Валида. Поэтому это как бы важная история, которая говорит нам о том, что любые победы и поражения это от самих нас. И причина, конечно, в этом. Здесь я с тобой не могу, конечно, поспорить. Но это та, та беда, то бедствие, которое постигло не только нас, не только чеченский народ. Это постигло сегодня в целом всю нашу уму. К сожалению, мы все пребываем в таком положении. Да, мы должны это осознать, мы должны поработать над собой, мы должны, именно поэтому мы должны не идеализировать наших погибших лидеров, а мы должны, мы должны их любить, мы должны делать за них дуа, но мы должны из, этого, из их ошибок делать свои выводы, извлекать уроки и не повторять эти ошибки. Вот почему мы о них говорим, вот почему мы открыто признаем какие-то ошибки, допущенные в тот период. Не для того, чтобы как-то умилить их память,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 Generation y. Пронесло, а то я чуть ли не фио, и год рождения в этом майле указал, осталось лишь место прописки. Делать жди патрона только с ноября. Все, окей. Okay. Мария. Чеченцы все националисты, и это, и это есть, есть не спорь. Это запрещено исламом, но все же задумайтесь. Сначала ты сделала утверждение ложное, что чеченцы это есть... Чеченцы все националисты, и это есть, ты сказала. Все, это значит, я тоже. Но я не националист. Те люди, которых я знаю, тоже не националисты. То есть, ложное утверждение, и после этого ложного утверждения идет далее такая насыха, задумайтесь. Я думаю, Мария, это вам нужно задуматься. Тумсо, почему ты говоришь, что спортсмены должны геройствовать и выступать против власти? Ты сам неоднократно говорил, что...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 Я не нацистка, но почему чеченские парни, прекрасно понимают, что мужчин у чеченцев меньше, чем женщин, женится на представителей из других наций, а если чеченка поступает так, то ее осуждают? Если, я не знаю, в чем твоя проблема, если хочешь, ты можешь здесь сделать клич среди чеченцев, чтобы они женились на, на чеченках. Я думаю, в целом у нас нет этой проблемы, чтобы мы об этом сейчас вот на таком уровне говорили. У нас в основном чеченцы женятся на чеченках, а чеченки выходят замуж за чеченцев. У нас очень редкие случаи, когда чеченцы берут замуж не чеченок. И тем более еще реже бывает, когда чеченка выходит замуж за не чеченца. Это прям исключение из правил. Говорить об этом сейчас, как будто бы это какая-то повальная практика, и у нас реально Чечен... Чеч... не осталось чеченских парней, за которых могли бы выйти замуж чеченки. Но это же бред, это неправда. Зачем, зачем э, как-то создавать из этого проблему? Э, давайте просто скажем, что, если ну, призовем, я не знаю, женитесь, на чеченках у нас там э, с этим проблема может быть где-то в какой-то европейской стране там присутствует какая-то проблема давайте там это скажем что есть вот такая проблема О, уважаемые братья чеченцы женитесь пожалуйста на чеченках вот в этом конкретном месте там имеется какая-то проблема хотя я не знаю чтобы даже в европе имелась подобная проблема я не знаю, почему вот эти вопросы возникают. У вас, возможно, где-то вот в конкретно вашем случае вы где-то с чем-то столкнулись, но это не повально. В целом у нас с, именно в этом вопросе у нас нет никаких проблем. Потому что отношение у нас в народе, мы, мы ведь знаем, как у нас к этому относятся, особенно когда, когда заходит речь о том, чтобы чеченка там где-то вышла замуж за нечеченца. Мы же знаем, какой, какая волна негодования бывает в нашем народе. Поэтому с, этом, с этим у нас нет никаких проблем. Но что, как думаешь, брат, если народ в медицинских масках 1040 50 выйдут на мирный митинг против власти КРА, и это освещать в ютубе, каналах и инсте, его стульчик пошатнулся бы. А, выйдут где? В России или за рубежом, ты имел в виду? Я думаю, что где бы подобное не произошло, в любом случае это, конечно же, очень серьезно сказалось бы на Кадырове, если бы это произошло за пределами России, то это в меньшей степени казалось бы на Кадырове, но ему, ему бы это очень не понравилось. Если же подобное произошло бы в России, то, то это был бы очень серьезный резонанс, и российским властям пришлось бы, конечно, на это как-то реагировать. Но не факт, что Кадырова убрали бы, людей бы не посадили бы там и не перестреляли. Не факт. Но на Кадырове это, конечно же, отразилось бы. Саламу алейкум, как ты относишься к министрам э, или чиновникам Чечне, являющимся по национальности не чеченцами? Допустим, министр здравоохранения Эльхан Сулейманов, Лизгин по нации. Алейкум Ко всем членам кадыровского правительства я отношусь одинаково негативно, вне зависимости от их национального признака. Но те люди, которые не являются чеченцами, к, к ним у меня есть некое снисхождение так как э, они не являются для меня предателями, но они, ну, они служат как бы для своей страны. А те, те чеченцы, к ним у меня прям презрение, потому что это именно предатели. Это я сейчас говорю именно про э, приближенных к людей. Это не относится к, там, к обычным э, работающим там, в различных сферах людям. Конечно, нет, к ним абсолютно нормальное отношение. То есть от того, что он работает в каком-нибудь министерстве, там, нет, от этого нет к нему негатива. Но вот именно к кадыровским приближенным, к силовикам, если они чеченцы, к ним презрение больше, чем к нечеченцам. Почему Кадыров ходит на официальных мероприятиях, спортивной одежде, кроссовках, кепке? Рекламируется в инстагибах Моргенштерна. Это все соответствует главе республики, выглядит как быдлан колхозный. Почему выглядит как? А он, в смысле, не, не быдлан, что ли, колхозный? Он интеллигент? Он выглядит таким, как, какой он есть. Он именно такой и есть. Это такой человек. Он реально кол. Он быдлан колхозный, как ты его назвал. И не нужно искать в нем какого-то интеллигента. Ассаламу алейкум, брат. Недавно видел видео, показывали ролик кадыровцев. А, жалко видеть братьев красивые сильные в сунне борода маша Аллах, но служат на пути таута, у а, внешний вид это не то почему мы должны оценивать людей а, если бы люди оценивались по внешнему виду то ну тогда они все были бы наверное многие из них были бы очень хорошими людьми а, это, это не наш критерий оценки. А, ну да, они пытаются выглядеть брутально, они пытаются внешне а, походить на мусульман, чтобы, чтобы у многих вот такие вот впечатления, знаете, были, посмотрели, такие, о, как, как же так, вот они вроде бы все выглядят такие, как типичные мусульмане, значит, наверняка они у них и действия правильные. Но мы должны в первую очередь смотреть на действия, на на хуком постановление да, того, что эти люди делают. А их внешний вид, он не должен нас обманывать. Да, в целом они могут выглядеть очень красиво в, со в соответствии с сунной, там, но при этом их действия полностью противоречат не то, что там, сунне вообще в корне, основам нашей религии.